вторжение коры 5 поставлю ссылочку и кстати этот этот ссылочку я добавлю в описании под видео на самооценивание. Скончай с нашего севера. Здесь нужно вести картинки. Я иду. Еще раз. Нажимаем на букнон, происходит это загрузка. Для этого мы нажимаем на загрузки. И ждем, пока это установится. Если что, у меня будет отличаться записано, потому что Подожди, какая устройство? Все. Она установилась. И дальше. И далее нажимаем И вот так. Я на нее нажал. Она нас должна помочь. Они все должны сохраниться вместе. Ну я на этим закончусь. Всем удачи, всем пока. Не, забудь, не забывайте про ссылочку. Я ее добавлю в описание. Всем удачи, всем пока.